Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский, официальный представитель компании Search Energy. И на сегодняшний день у нас 30 апреля произошло довольно много событий важных, интересных, увлекательных. В частности, 22 апреля Москва-Сити у нас прошел прошла встреча акционеров, на которой присутствовали многие люди с разных регионов, которые уже давно, с которыми давно уже знакомы по интернету, да, но ну, вживую вот, увиделись только вот впервые. Выступил у нас Александр Бобров, президент компании в России. Также связались с Александром Сергеевичем Кугушевым, который является разработчиком данного проекта. Связались с ним по скайпу, так как с Италии он не смог приехать, у него была просрочена виза. Там были некоторые неполадки технического плана, но, несмотря на них, все прошло замечательно. Все познакомились, пообщались, получили информацию ценную для себя получили ответы на вопросы, после этого Александр давал еще несколько интервью, в том числе и на радио, скоро вы тоже это увидите, и значит, о чем хотелось бы поговорить. На сегодняшний день многие люди приобрели мегаватт-контракты, акции компании и Продают их, то есть приобрели там по 5, по 10 рублей, по 50. И продают их в своих целях. То есть компания не получает средств с этих проданных акций. Поэтому обращаясь ко всем здравомыслящим людям, кто собирается покупать акции компании, либо увидит это видео перед тем как купить акции. знаете, что когда вы покупаете а, мегаватт контракты у официальных представителей, то ваши деньги напрямую попадают в компанию и расходуются целенаправленно на развитие компании, на создание мощностей. То есть на производство, на закупку деталей, там, материалов и так далее, на рекламу, на встречи, то есть на полностью на развитие компании идут эти деньги. Когда вы покупаете у человека мегаватт контракты просто, который приобрел их для себя и сейчас то есть, приобрел дешевле продает дороже чтобы получить просто себе деньги, то есть этот человек деньги в компанию отчислять не будет соответственно, поэтому имейте вот это в виду, ну а учитывая скорость событий происходящих, все давно ждут показа действующего генератора в России, ну и соответственно чем все мы будем осознанней тем быстрее появится генератор. На данный момент сроки озвучены стоят на конец мая, что генератор будет готов к показу, и также к, этом, к этой дате будут готовы документы. Документы, сейчас напомню, подготавливает международная группа юристов, которые то есть, подготавливают компанию к тому, чтобы компания могла заключать договора с любыми с любыми компаниями в любой стране то есть чтобы документы подходили под законодательство любой страны таким образом вот. поэтому эта работа не быстрая и соответственно она занимает время ну вот к одному сроку у нас примерно все это сходится то есть конец мая возможно начало июня будет готов генератор и будут готовы документы компании. Вот. и э, Это также зависит и от вашей осознанности, то есть где у кого вы покупаете мегаватт-контракты, э, потому как если вы покупаете мегаватт-контракты у официального представителя, официальный представитель размещен на сайте и э, у него есть определенные обязанности. То есть, Официальный представитель получил мегаватт-контракты у компании. Он их продает от компании, от своего лица продает акции компании. И он вырученные средства передает в компанию. Соответственно, на эти средства уже развивается наше с вами дело. Также на чем еще на что еще хотел обратить внимание, что если у вас есть, значит, вы обладаете этой информацией, да, у вас есть желание активно взаимодействовать с компанией, помогать в развитии, то милости просим обращайтесь либо по контактам, которые расположены под этим видео, либо по контактам на сайте. У вас в компании для всех найдется место. То есть на данный момент многие, скажем так, полезные полезные люди еще не все пришли в компанию. Вот. И еще хочу на, на, на что обратить ваше внимание, то есть если вы хотите быть полезным, да, хотите активно распространять данную идею в массы, данную информацию, то Существует множество методов, каким образом ее можно применить. То есть, обращаются люди, спрашивают, вот, например, у меня там нет много денег, да, чтобы купить там, мегаватт контрактов, чтоб мне хватило на большой генератор. У меня там нет знакомых, которым я могу это посоветовать. У меня нет большого количества друзей в соцсетях, чтоб я мог это хорошо посоветовать. То есть, ну, вот таким образом, то есть, как мне люди спрашивают, каким образом э, мне рассказать о данной возможности людям. Вот один из, из один из способов, э, очень который хорошо действует, очень эффективен. Э, вы просто, например, если вы живете в многоквартирном доме, э, либо, скажем так, ну, либо просто можете, э, даже если вы не живете в многоквартирном доме осуществить такую идею берете клеите по квартирам такие листовочки небольшие можете сделать их напечатать недорого выйдет там на обычном принтере можно даже на черно-белом с такой информацией что уважаемые жильцы там например озвучиваете дату время состоится встреча жильцов данного дома там либо собрание будет обсуждаться вопрос о снижении платы за электроэнергию то есть я вас уверяю что большинство владельцев квартир туда придут потому что всем это будет интересно там вы уже можете дать им информацию то есть можете назначить где-то либо снять зал либо договориться с ТСЖ, в ТСЖ это можно провести, либо сейчас у нас уже наступило лето, можно это сделать даже во дворе, сделать такое вот общедомовое собрание во дворе на лавочке, хорошо это в принципе рассказать. И донести до людей информацию, что сейчас есть такая компания Search Energy, которая занимается производством бестопливных генераторов. Которые основаны на том, что из генераторов убрано сопротивление электромагнитное за счет изменения обмотки и других элементов, внедренных в стандартный генератор. За счет того, что убрано магнитное сопротивление, КПД возрастает сразу же у установки и стоимость 1 кВт часа у нас равняется нулю. Потому что э, установку изначально нужно купить, а потом она уже просто работает, ее не надо заправлять, там не надо ничего с ней делать. Э, просто через определенное количество времени будет приезжать сервисная служба от компании и менять э, подшипники и ремни. Когда будет подходить время замены. Вот и все. А, и, например, э, кажд... э, ну, представим жилой дом, 100 квартир. Каждая квартира может скинуться по 100 рублей. То есть по 100 рублей совсем не, ну, не, не напряжная сумма абсолютно для всех. Может скинуться каждая квартира по 100 рублей. На эту сумму приобретутся мегаватт-контракты на весь дом. Соответственно, по выходу в свет генератора люди увидят, что данная изобретение действительно существует действительно имеет место быть в нашем мире и пойдет такая волна то есть я вас уверяю когда люди будут собираться в группы и уже скидываться деньгами и группами приобретать мегаватт контракты уже на всю группу будь то там жильцы домов не знаю просто знакомые люди да там друзья либо работники как какой-то фирмы там учреждения и так далее абсолютно без ограничений также может могут собираться сообщества в интернете что мы сейчас тоже запускаем даже прикинем ну, например цена контрактов вырастает да но а, даже если по 1000 рублей скинется каждая квартира, это все равно будет не напряжно, То есть, э, потому что скинутся все равно не все. Потому что не каждый поймет, не каждый поверит и так далее. <как> скинутся не все. Но те, кто скинутся, они будут иметь возможность э, получать дивиденды с этого. Каким образом? То есть, э, сама компания никаких дивидендов не предусматривает. За счет чего можно будет получать дивиденды? То есть, например скинулись вот таким образом домом определенную сумму купили мегаватт контрактов стали в очередь на получение генератора получили генератор определенной мощности рассчитали да чтоб хватило то есть насколько вам хватит мегаватт контрактов расчеты также имеются у меня на сайте на канале youtube я записывал видео ну там ничего сложного, то есть вы считаете общее энергопотребление вашей квартиры, либо дома, либо производства, то есть ну, все зависит от именно от вашего объекта. Все считаете его энергопотребление, получается у вас общее количество киловатт-часов, которое нужно. Для, для снабжения данного объекта электроэнергией. <coughs> Смотрите, сколько стоит э, в интернете э, дизельный генератор данной мощности и смело умножаете данную сумму на 2. То есть э, в двойном размере будет исчисляться стоимость бестопливного генератора от компании Search Energy. А далее, чтобы вам узнать, сколько мегаватт контрактов вам потребуется для покупки данного генератора, вам нужно будет полученную сумму разделить на 3100. Почему на 3100? Потому что получить генератор можно будет только после сентября месяца. То есть с сентября месяца у нас уже активно будут запускаться производственные линии, то есть постановка будет на поток производства генераторов на данный момент подключается около 50 заводов, то есть на их мощностях будет располагаться наша производственная линия. К сентябрю месяца это будет около 100 заводов уже, то есть по предварительным расчетам и так далее. Почему на 3100, потому что стоимость 1 мегаватт контракта к сентябрю месяцу будет составлять с 1 сентября будет составлять 3100 рублей, потому как 1 киловатт электроэнергии 1 киловатт час в России стоит 3 рубля 10 копеек, это официальные данные. Итак, вы узнаете сколько мегаватт контрактов вам нужно для покупки вашего генератора требуемой мощности, и уже оцениваете просто как, какими суммами вам необходимо будет скидываться. То есть, если каждая квартира у вас скидывается по 100 рублей, и вам хватает на данную мощность еще и более, то это замечательно. То есть, вы уже там сами можете определить и варьировать суммы. И, соответственно, после того, как вы получите этот генератор, то есть, вы выберите да, человека, который будет председателем дома являться, либо уже является им, и будет выступать, как бы, да, которому то есть, все доверяют. И будет выступать от всего дома, получите данный генератор, установить его в каком-то помещении, там, либо в подвале, либо еще где-то во дворе там стоят трансформаторы, да, как бы там ну, все это можно решить, и подключите дом к данному генератору. Соответственно, те, кто вкладывал изначально деньги в этот проект, будут получать электроэнергию безоплатно. А те, кто не поверил, либо не захотел разобраться, либо еще по каким-то причинам не участвовали в данном э, значит, собрании, да, там не скидывались деньгами, они будут оплачивать электроэнергию э, тем, кто поучаствовал заранее финансово в этом деле. Э, ну, и оплата там будет уже варьироваться, то есть либо 30% от э, действующего тарифа, либо 50%. Тут уже как сами решат значит, владельцы данной компании, скажем так, ну, жильцы дома, да, если на конкретном примере мы об этом говорим. Таким образом, если жильцы дома скинутся, например, там не по 100 рублей, а по 1000, да, и у них хватит мегаватт контрактов на то, чтобы купить генератор, например, там в 4 или в 5 раз или в 3 раза превосходящий по мощности требуемое. Требуемую мощность. Они ее также могут его поставить и запитать не только свой дом, но еще соседние дома. Либо какое-то производство. И получать оттуда уже оплату за поставляемую электроэнергию постоянно. Ну так вот, небольшой вам вброс информационный. Поразмыслите. Информ... На самом деле вариантов великое множество, как применять данную технологию. Ну и, э, в общем-то, сейчас, наверное, видео буду заканчивать. <coughs> ну и хочу еще раз сделать акцент на то, чтобы, если вы собрались покупать мегаватт-контракты, либо рекомендуете это делать друзьям, там, знакомым, или просто где-то еще рассказываете, э, доносите эту информацию, обязательно делайте акцент на то, чтобы покупки производились только у официальных представителей компании, потому как в этом случае деньги напрямую поступают в компанию на развитие производства, на рекламу там, и на все подобные вещи. <coughs> Будьте осознанными, понимайте куда вкладываются ваши деньги. Ну и желаю всем всех благ, до новых встреч.